Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем разговор об одной из самых известных антикоммунистических книг 20 века двухтомном труде сэра Карла Раймонда Поппера «Открытое общество и его враги». И поговорим мы сегодня о двух других врагах открытого общества – Аристотеле и Гегеле. На счет Аристотеля Поппер говорит относительно немного – по его мнению, Аристотель мало чего привнес в собственно философию Платона, являясь его продолжателем, и, соответственно, скорее был неким систематиком всех этих идей. Однако были у него некие оригинальные идеи, которые Поппер всячески критикует. И большую часть главы, посвященной Аристотелю, на самом деле он посвящает сугубо методологической проблеме, а именно аристотелевскому методу дефиниции. Аристотик, как известно, считал, что чтобы научное исследование приобрело точность и ясность, необходимо определять те понятия, которые мы используем. И большинство ученых так или иначе с ним согласны. Поппер же выступает против этой идеи и считая, что в действительности дефиниции определения не увеличивают точность исследований, несмотря на общераспространенное мнение. Не будем удаваться здесь в подробности методологического характера, однако замечу, что в действительности, конечно же, здесь Поппер спорит вовсе не с Аристотелем. Спорит он в первую очередь со своим современником, философом, на мой взгляд, гораздо более глубоким и умным, Людвигом Витгенштейном. В качестве некоторой байки можно заметить, что как-то в ходе их жарких дискуссий рассказывают, Витгенштейн угрожал Попперу раскаленной кочергой. Ну и если аргументация Поппера была такая же, как в этой книге, то можно удивляться только сдержанности Витгенштейна, который не пустил эту самую кочергу в ход. Но на самом деле, для чего так подробно Поппер обсуждает проблему определений? А дело в том, что... Аристотель являлся сторонником концепции, которая сегодня называется эссенциализмом. То есть представление о том, что у вещей есть некая внутренняя сущность, которую можно постичь разумом. Соответственно, этот самый эссенциализм, который выдвигал Аристотель, он тоже критикуется поппером. И эссенциализм его в целом базируется, конечно же, на Платоне, но он вносит туда несколько важных деталей. Во-первых, Аристотель предлагает понятие конечных причин. Проще говоря, конечная причина – это некая цель, для которой, для которой предназначена та или иная вещь. То есть, ну, например, конечной причиной топора является рубить дрова, а конечной причиной крыльев является летать. Второй э, важной идеей, которую приносит сюда Аристотель в отношении с Платон, в от Платона – это идея... Потенции, то есть возможности, некой возможности, которая заключена в вещи, хотя актуально в данный момент не реализована. Ну, например, дерево оно в данный момент может не гореть, но потенциально гореть может. Соответственно, эти две идеи объединенные дают, по мнению Поппера, несколько иную картину. Как мы помним из прошлого выпуска, собственно, Поппер считал, что далеко не однозначно, правда, что у Платона развития, в принципе, быть не может. Что по Платону любое изменение – это ухудшение, это деградация. Так вот, идея потенции, идея конечной причины обусловлю то, что, по мнению Аристотеля, вещи развиваются, реализуя заложенные в них некие скрытые вот эти вот потенции, скрытую форму, как говорил Аристотель. Соответственно, развитие действительно представляет собой развитие, в том числе и прогресс, развитие того, что изначально заложено вещь вещи. И на самом деле Аристотель не делает из этого никаких особо общественно-политических выводов. Почему же вдруг он фигурирует у Поппера в книге, про врагов открытого общества. А дело в том, что позже эти идеи Аристотеля были использованы врагами открытого общества. Ведь если так подумать, если у Вещи есть сущность, и познание этой сущности позволяет понять, куда будет эта сущность далее развиваться, то это может быть применить к обществу. И тогда выходит, что если мы изучаем историю и узнаем сущность некого общественного явления, мы можем далее предсказать, Куда будет развиваться это общественное явление? И с этой идеей с формулировки этой идеи, начинается то, что Поппер называет «время оракулов». И по его мнению, на этой идее основаны все современные виды тоталитаризма Эту идею, собственно, Поппер называет историцизмом. И он ее подробно критиковал в своей книге «Нищета историцизма». Если кратко, то суть историцизма в понимании Поппера заключается в том, это некое представление о том, что в, об... в обществе есть законы развития, по которым это общество, соответственно, и функционирует. И если мы познаем эти законы развития, можем предсказывать дальнейшее развитие этого самого общества. Тем самым исследователь общественных процессов или историк превращается в своего рода оракула. И вот это вот предсказание лежит в основании всех тоталитарных концепций современных, по мнению Поппера. То есть, давайте еще раз зафиксируем этот момент. Поппер утверждает, что тот, кто считает, что способен познать законы развития общества, является врагом открытого общества и антидемократом. Во-первых, потому что на самом деле он познать ничего не может, и у Поппера много аргументаций на эту тему. А во-вторых, что это очень антидемократично. Потому что если я познаю развитие общества его тенденции, это значит, я могу ими управлять, управлять народными массами. И более того, я знаю что-то относительно политических решений лучше, чем то большинство, которое демократически голосует. И в этом смысле Поппер фактически прямо утверждает, что да, претензии на понимание последствий своих политических действий – это антидемократическое явление. Он так не сильно далее распространяется здесь на этот, по этому вопросу, но надо полагать, что для Поппера истинный демократ не должен вообще думать о последствиях своих политических решений. Видимо, истинный демократ должен исключительно скакать, ну а если он при этом будет кричать, скажем, коммуняку на еляку, это будет вообще идеально. Но э, мы, как уже было сказано, у Аристотеля это все не проговорено было до конца, а проговорено было позже. У кого же? А у второго персонажа нашего сегодняшнего выпуска, Гегеля. И вот этот персонаж наиболее ненавидимый Поппером. Вот знаете, если про Платона читать на самом деле у Поппера весело, Платон она, Поппер читал честно, изучал. И да, он постоянно натягивает сову на глобус, постоянно выдавая очень неожиданные интерпретации, мягко говоря. Но это, вот как он это делает, по крайней, мере, по крайней мере весело. То вот с Гегелем все печально. Тут он, он несет такой, в общем-то, бред, что возникает ровно два варианта. Либо он сознательно лжет, либо он, в общем-то, находится в полном невежестве и никогда Гегеля даже не открывал. Я думаю, что оба фактора так или иначе имели место. Но давайте же посмотрим. Во-первых, Поппер сходу утверждает безоперационно, что Гегель – абсолютная философская бездарность, которая не сформировала ни одной новой идеи. Конечно, тем философам, которые до сегодняшнего дня постоянно открывают у Гегеля новые идеи, из-за чего возникают целые новые направления буквально каждое десятилетие истории европейской философии, им как-то, наверное, вдомек, что у Гегеля ни одной идеи новой нету. Но Поппер так считает. Соответственно, второй важный момент. По мнению Поппера, Гегель не просто бездарность, он сознательный шарлатан. То есть Гегель, по мнению Поппера, сам не верил, Собственные идеи. Абсолютно не верил. Более того, получается он просто манипулировал читателем, сознательно вводя его в заблуждение, используя вот такой хитрый шарлатанский прием под названием диалектика. Рождение диалектики Поппер описывает очень специфически. По мнению Поппера, эту самословую идею он украл у Канта, при этом никому не сказав. То есть, буквально Поппер пишет, что Гегель нигде не критикует Канта, считает себя его последователем, но при этом извращает великие кантовские идеи. А, ну, это сознательная ложь, разумеется, потому что Гегель критикует Канта на сотнях страниц большинства своих произведений. Так вот, с чего вдруг Поппер решил, откуда он взял такие выводы, почему он вообще так вот смотрит на Гегеля? Он не дает нам никакой особой аргументации, кроме каких-то случайных вырванных из контекста цитат Гегеля. В основном он опирается в данном случае на авторитетное мнение некоторых современников Гегеля. То есть, еще раз обозначим, человек, которым в своих методологических работах постоянно говорит о научном критицизме и необходимости критиковать научные гипотезы, воспринимает как непреложный аргумент случайное мнение нескольких людей, обиженных на Гегеля и его современников. Первым таким персонажем, конечно, был Артур Шопенгамор. По признанию самого Поппера, реакционер и мракобес. Но очень-то известный философ и рационалист который лично был обижен на Гегеля и писал по этому поводу много нехорошего, используя весь ругательный арсенал немецкого языка. Его цитаты встречаются чуть ли не на каждой странице главы, посвященной Гегелю, собственно, поперовской книги. И в данном случае цитаты эти воспринимаются нашим великим методологом науки как непреложное доказательство шарлатанства Гегеля. Очевидно, лучше доказательства, чем несколько матерных цитаток не найти. Но второй персонаж, кстати, еще интереснее. Это Якоб Фриз. Тоже личный враг Гегеля. На самом деле радикальный националист и антисемит. Один из людей, которые ввели в Германии славные обычаи сжигать еврейские книжки на площадях. Вот, вот такие вот два персонажа составляют основу выводов для Поппера. Хорошо, но ну так если Гегель сознательно врал и был шарлатаном, Тогда стоит вопрос, зачем он это делал? И самое главное, раз он был такой бездарь, то почему его идеи стали такие популярные? И у Поппера для вас есть тот же ответ. По мнению Поппера, все дело в том, что Гегель был официальным идеологом прусской монархии. То есть его идеи осознательно распространялись в прусской монархии. И вот буквально были идеологии. Гегель буквально был таким вот словьевым киселем в одном флаконе. А давайте посмотрим на биографию Гегеля, которой очевидно Поппер не знаком. Дело в том, что Гегель вообще-то всегда весьма подозрительно к нему относились власти. В архивах прусской полиции, например, содержатся огромные стопки документов, посвященных слежке за Гегелем и подозрениях на его счет. И сегодня мы точно знаем, что он вращался как раз преимущественно в крайне оппозиционных кругах. Не только среди неких умеренных там либералов, но и настоящих революционеров. Некоторые из этих знакомств, к счастью, Большое счастье, на самом деле, что полиция о них не узнала, потому что знакомство с этими людьми было, было бы приравнено, на самом деле, к государственной измене, и могло закончиться для Гегеля смертной казнью. Вот такой вот официальный идеолог прусского государства. Другой стороны, Поппер нам говорит, что и ученики Гегеля постоянно находились при поддержке прусского ну, королевского правительства. Ну хорошо, какие это интересные ученики. Надо полагать, это Бруно Бауэр, Макс Стирнер или Карл Маркс, которые, очевидно, очень сильно поддерживались русским правительством. В данном случае, то есть, иными словами, мы имеем просто противоречие фактам и утверждения. Тем не менее, Поппер убежден в этом абсолютно и рассматривает Гегеля исключительно как вот такого пропагандиста прусской монархии. И здесь ключевая идея, конечно, Гегеля, это именно тот самый историцизм, по мнению Поппера, Гегель, именно, собственно, отец вот этого современного историцизма. И действительно, в плане историзма у Гегеля все хорошо. Он действительно показывает нам, стремится показать некую логику истории. Да, то есть, делать то, что Поппер делать запрещает. И по мнению Поппера, все формы тоталитаризма основаны на Гегеле. То есть, что делает Маркс? Он берет историцизм Гегеля и заменяет мировой дух классами и классовой борьбой. Что делают нацисты? Они берут Гегеля и заменяют мировой дух расовой борьбой. Правда, в этом плане нацисты более изобретательны. Они дополняют Гегеля еще и дарвинизмом. То есть, буквально Поппер говорит, что вот расизм современный, это гегельянство плюс дарвинизм. Странно, что он про Дарвина там, пару главок не написал в этой книге, как только же большого врага открытого общества. Но, соответственно, в этом вот самом историцизме Гегеля ключевую роль, конечно, играет государство. И вот это Гегель и, собственно, Поппер это критикует. И что здесь можно сказать? С одной стороны, да, Гегель действительно был этатист, то есть он придавал государству огромное значение в общественной жизни человечества. И за этот пункт, как раз, например, критиковал очень много Гегеля Маркс который как раз в своих ранних работах критикует атизм Гегеля и пришел к идее того, что не государство определяет экономику, а наоборот, государство является лишь элементом надстройки. Но э, в данном случае Поппер не был бы Поппером, если бы все это не сформулировал самым удивительным образом. Во-первых, он формулирует гегелевский атизм так. Государство – все, индивид – ничто. Это просто... Вранье, потому что у Гегеля есть диалектика всеобщего, особенного единичного, то есть того самого государства и личности, и отношения между ними сугубо диалектическое. Но есть и моменты более крутые. Дело в том, что, по мнению Поппера, у Гегеля государство составляет пол абсолютную вершину его философии, и все цели человечества должны быть подчинены государству. Для того, чтобы убедиться, что это неправда, не нужно даже читать Гегеля. Нужно открыть какую-нибудь книжку Гегеля и посмотреть в ее оглавление. В оглавлении вы увидите, что государство относится к такому разделу, как объективный дух. А после идет, как более высокая стадия, абсолютный дух. То есть искусство, религия, наука и философия. И эти сферы Гегелем рассматриваются как бесконечно более, более важные, чем государство. Что же еще можно сказать про этот вот самый этотизм Гегеля? А, по мнению поппера, Гегель стремился извратить великие идеи французской революции. А, то есть, вот он был жил эпох реставрации, эпоху да, реакции, и они там вместе помогал всем душить эти старые идеи французской революции. Вообще-то все обстояло обстоялось точностью наоборот. В эпоху реакции Гегель как раз до конца оставался, так сказать, верен этому событию. В качестве байки можно перерассказать, как он, когда уже буйствовала реакция, в Германии собирал у себя всяких знатных господ и при них торжественно объявлял тост в честь взятия Бастилии, чего все очень боялись и скандалили в результате. Но, разумеется, это означает, по Попперу, что Гегель искажал идеи французской революции. Ну, вот возьмем для примера идею равенства. Да? Вот как ее искажает Гегель? Тем, что он говорит, что равенство перед законом означает ну, фактическое неравенство людей. И вот говорит, вот видите, какой нехороший у нас враг открытого общество, прям как Платон говорит, что люди не равны. Но Гегель буквально говорит о том, что в буржуазном обществе Именно все силу того, что в нем граждане равны перед законом, они не равны в других отношениях. Но Поппер считает очевидно, что э, по своим возможностям э, рабочий с завода, наверное, сегодня равен примерно э, какому-нибудь олигарху. Он в жизни может примерно тоже. Да? И никакого неравенства в нашем обществе нет. А если вам кажется, что он есть, вас, наверное, обдурил злой гейкель. Да? Ну вот такой вот страшный этатист Гегель, который говорит такую скандальную вещь. Так вот, другим таким важным моментом является, на который особенно много уделяет внимание Поппер, является национализм. Дело в том, что Поппер уделяет большой довольно раздел краткой истории немецкого национализма. И по этой истории, очень схематичной и, опять же, полное натягивание совы на глобус, разумеется, Гегель оказывается чуть ли не лидером, да буквально лидером немецкого, собственно, национализма. А опять же, давайте обратимся к фактам. И более-менее нормальное изучение биографии Гегеля покажет вам, что Гегель всегда больше всех ненавидел именно националистов. Он с ними отчаянно боролся. И именно его конфликт с Фризом, вышеупомянутым, был именно на этой почве. А национализм, кстати, в первую очередь формировался не философами, как это пытается показать нам Пупер, а студенческими братствами, которые ввели все эти обычаи вроде сжигания книг и тому подобное. И вот как раз, кстати, именно Гегель, да, иногда не самыми честными способами, например, используя государственный репрессивный аппарат, Подавил несколько таких националистических объединений. И, кстати, создал в Нюрнберге свое которое, студенческое братство, которое единственное было не основано не на националистических и антисемитских идеях. Так что в данном случае Гегель берет, Поппер берет и просто делает Гегеля врага, действительно, национализма, его главным идеологом. Но на самом деле жалко, что у нас в 21 веке, наверное, нет такого Поппера, а то бы он написал, что в Третьем Рейхе, на самом деле, фюрером был Эрнст Тельм. Но, соответственно, что еще критикует в данном случае Попперу Гегеля? А критикует он гегелевское понимание морали. А именно то, что у Гегеля оказывается государство вне морали. Давайте немножко контекста. Начиная с Средневековья в Европе была такая традиция – морализировать по поводу политики. Она продолжалась вплоть до 18 века, на самом-то деле. То есть, например, в Средневековье да, могли объяснять успех или неуспех того или иного государства тем, что его правитель, король, особо добродетель, например, хрест... как христианин. Да? То же самое любили в 18 веке делать разных исторических персонажей, обсуждать их личное моральное качество. На самом деле начал с этим бороться уже в эпоху возрождения небезвестным Макиавелли. И вот эта вот прогрессивная тенденция рационального рассмотрения истории, непредвзятой, без вот этих вот ложного морального, в общем-то, моральных истерик, так сказать, ее и продолжает Гегель. Действительно, он вполне аморален в своем анализе истории. Он пытается найти причины исторических событий, а не морализировать по поводу э, морального облика тех или иных деятелей. Близко к этой идее имморализма примыкает, конечно же, идея героя или идея великой личности у Гегеля, которую Поппер критикует. И здесь есть рациональное зерно, заключающееся в том, что согласно вот, собственно, Гегелю, великая историческая личность действительно играет большую роль. И да, Гегель утрирует и преувеличивает роль великих личностей в истории, за что его критиковали, собственно, Маркс и Энгельс потом. Но э, здесь надо понимать, что Гегель это делает не просто так, и та же самая историческая личность становится у него великой исключительно в силу объективной логики общественного процесса, в силу действия более глобальных общественных сил. Иными словами, вот у нас есть два персонажа. Есть Поппер, который утверждает, что историю вообще не понять, и все происходит там по действию случайных людей, и есть взгляд Гегеля о том, что великая личность превозносится самой историей и объективно историческими силами. Ну и здесь можно что сказать? Ну то, что просто здесь Гегель в общем-то прав. А, еще, конечно же, он критикует такой момент, как милитаризм Гегеля. А, да, здесь он единственный момент, где Поппер немножко действительно прав. Гегель действительно оправдывал войну, это у него есть философия права, оправдывал он это тем, что ну, Гегель считал, что долгий мир, он приводит к омещанию людей и так, к снижению так сказать, морального духа, и нужно время от времени некая моральная встряска. Взгляд этот, конечно, не самый гуманистический, вряд ли многие с ним сегодня согласятся, но тем не менее, да, вот такой момент у него есть, здесь, в общем-то, можно есть за что критиковать. И, наконец, все это подводится, на самом деле, Попперу к тому, что Гегель на самом деле иррационалист, то есть борец с разумным. Давайте еще раз. Самый известный сторонник разума в истории новой философии объявляется Поппером иррационалистом. Причем Поппер, заметьте, ничего не говорит, например, о Ницше, когда обсуждает фашизм, как будто Ницше не был значим для фашизма. Он, кстати, игнорирует рационализм практически Шопенгаура, Наоборот, цитирует его на каждой странице как большого для себя философского авторитета. За что же он называет Гегеля рационализмом? Он приводит некоторые цитаты. Статы эти в основном об одном. Дело в том, что Гегель, как, подлинно, как человек, подлинно веривший в разум, Понимал, что разум способен все познать все, в том числе познать и темную сторону человека, его рациональные тенденции. Ну, кстати, это то, почему, например, Гегеля так уважали и уважают некоторые психоаналитики. Но в данном случае начинается полный кошмар в плане пересказа, опять же, гегелевской концепции. Например, по мнению Поппера, Гегель верил в рациональную интуицию, некое интуитивное усмотрение сущности. А, ну, вообще-то нет. Вообще-то Гегель критиковал такое понимание. А, кстати, больше всего в истории а, отстаивал это понимание небезвестный Анри Бергсон, автор слова «Открытое общество». Так вот, а, другой то еще есть интересный момент. Например, Поппер объявляет Хайдегера учеником Гегеля. Мартина Хайдегера, фашистского философа, и рационалиста, и экзистенциалиста, который во всех абсолютно пунктах своей философии полностью говорит вещи, противоположные Гегелю, прямо и без затеи объявляется этот Хайдегер учеником и последователем Гегеля. Он еще много имен перечисляет, там и Яспер звучит, и многие другие менее известные. То есть, что мы видим в результате? Мы видим некое нагромождение лжи, да, нагромождение невежества, Которая приводит на смысле о том, что Гегель подлинный отец тоталитаризма 20 века. Но ну и здесь надо заметить, что на самом деле в отношении фашизма так себя, а вот в отношении советского тоталитаризма попер прав. Дело в том, что метод Гегеля, Гегельская революционная диалектика, действительно лежит в основании марксистской теории. Гигельская диалектика, которую Герцен называл алгеброй революции, лежала в основании идей большинства революционных течений, 19, и 20 века. Именно на нее опирались и русские революционные демократы, и анархисты, и, конечно же, марксисты. Потому что диалектика, на самом деле, это максимальный революционный метод. И, конечно же, она не может не вызывать ненависти у тех, кто ожидает, что капитализм будет длиться вечно. Ведь она является оружием, помощью которого этот самый капитализм можно, в общем-то, положить конец. Ну а на этой ноте мы с вами сегодня закончим. И в следующий раз мы с вами поговорим о самом великом и ужасном Карле Марксе. Ну а на сегодня у нас все. До новых встреч.